сайтом знакомств уже десятки лет. И, конечно, когда все это начиналось, интернет был в меньшей доступности, чем сейчас. Было очень много различных историй, как люди находили себе мужчин в Москве, очень богатых, состоятельных, просто потому что доступ к интернету был у высокопоставленных людей с годами, к счастью, либо к сожалению. Интернет стал более доступен. И тут вдруг начали звучать призывы к тому, чтобы запретить сайты знакомств. И якобы это увеличит количество браков, семей и реальных знакомств. Сегодня я участвовала в передаче по поводу онлайн-знакомств. Их количество растет. Удивительно, если бы оно не росло, потому что лично в моей семье у каждого есть два гаджета. Это какой-либо компьютер и телефон. Uh, у многих и того больше. Поэтому, естественно, такая форма знакомства, она будет расти. И ту тему, которую мы подняли на передаче, это про безопасность знакомств. Uh, я хотела бы об этом более подробно сказать в этом видео, потому что передача все-таки ограничена по времени. Итак, для того, чтобы обезопасить себя. Одна из моих клиентов, она очень мудра. Заметила о том, что не надо делать фотографии на каких-либо машинах, себя за рулем, определенной марки машины и тому подобного рода вещей. То есть не то, чтобы совсем не показывать уровень жизни, но не объяснять альфонсам, что вы прекрасная приманка для именно этих людей. Это делается фотографиями, это делается анкетой. Когда вы идете на свидание, выбирайте общественные места. Прекрасный вариант – это торговые центры, кафе, рестораны, в конце концов автобусные остановки, где-либо центр города. То есть нет у вас задачи куда-либо уединяться на первом свидании. Да, в последующем, если вы проверили человека и доверяете ему, это, конечно, возможно. Но первое свидание – все-таки доверить больше общественным местам. Были случаи, когда человек звал в свою квартиру другого человека, и начинались проблемы. Садился в машину другому человеку, и там подобного рода вещи. То есть те моменты, которые хотелось бы избежать, если тем более вы хотели бы серьезных отношений, то прежде всего нужно проверить, человек с которым вы решились выйти на свидание, тот человек, за которого себя выдает, или с ним что-то не так. И тогда, если вы почувствуете опасность на свидании, вы, первое, можете всегда уйти, а второе, можете окружающих попросить о помощи. И я думаю, мало кто вам откажет. Хотя бы просто вызвать милицию, либо еще что-либо, если будут какие-то проблемы. А следующим моментом, на мой взгляд, достаточно важным, это сама форма свидания. Все-таки свидание это всего лишь свидание, и нет задачи его делать очень серьезным, очень ответственным. Свидание это не загс, то есть легкость, чувство юмора, чувство такта и тому подобного рода вещи. Ваша задача на свидании получить удовольствие. И э, не так редко люди, придя на свидание, особенно уйдя с него, так и не поняли, с кем они встречались, кто это такой. И тут встает вопрос, а можно ли второе, на втором свидании куда-либо изняться с человеком. Мы проводили в свое время тренинг под названием «Пойми меня». И мы сажали напротив друг друга мужчину и женщину. Их задача была познакомиться. А в конце мы спрашивали мужчину, что он запомнил об этой девушке. Мы спрашивали девушку, что она запомнила о мужчине. И так как мы специально взяли очень разных людей, которые изначально не подходили друг другу как пара, то мы спросили еще впечатление, какое оставил тот человек и какое оставило впечатление девушка. Это было потрясением для самих знакомящихся, это было потрясением для присутствующих. Потому что люди знакомились, я понимаю, что на тренинге это, конечно, немного фарс, однако мы выбираем те стратегии, которые умеем выбирать. И в итоге, в конце так называемого знакомства, они не только не запомнили имя друг друга, но они совершенно ничего не знали друг о друге. Поэтому ваша задача на свидании – Узнать что-либо о человеке, то есть задать какие-то такие вопросы, которые для вас будут информативны. Очень часто я заполняю анкету с клиентами, слышу, я хочу, чтобы мужчина был добрый, щедрый, целеустремленный и тому подобного рода вещи, заботливый. И я всегда задаю такой маленький-маленький вопрос и даже не жду ответа, потому что на этот ответ нужно подготовиться. А вопрос очень простой, и я вам его дарю. Как вы узнаете, что этот мужчина заботливый? Как вы узнаете, что этот человек добрый? Как вы узнаете, и дальше вы сможете поставить ту ценность, которая для вас важна? С увлечениями, конечно, попроще, но здесь тоже есть наводящие вопросы. Когда человек говорит о том, что ему нравится рыбачить, можно уточнить, как часто он это делает и как у них принято это делать. Он берет туда женщин, он не берет туда женщин, он с друзьями каждую неделю ходит, либо еще что-то. Либо женщина тоже любит рыбалку или еще какие-то нюансы. Да, я согласна. Наверное, все эти вопросы в одно свидание не влезут. Зато с вами будет интересно встретиться второй, третий, пятый раз. И не так редко я говорю людям следующее. Второе свидание показывает, нужно ли было первое. Дело в том, что на первом свидании, честно скажем, люди тупят. Тупят и женщины, тупят и мужчины. А у женщины есть какой-то негативный опыт, у мужчин его тоже достаточно. И они как будто бы защищаются, чтобы заново не разочароваться. А на второе свидание люди приходят друг к другу. И тогда уже они могут что-то говорить, то, что они думают, что-то делать так, как они хотят и тому подобного рода вещи. Поэтому простые три пункта. Это а, общественное место, веселая, непринужденная беседа, не, прив... не перерастающая в допрос. И вопросы, которые вам помогут узнать человека, а не допросить его, почему это он один и как долго у него нет отношений. Это тот допрос, о котором я говорила. И есть еще один момент. Неважно, где вы знакомитесь. Это онлайн или это офлайн, Или вас познакомили друзья, знакомые, близкие. Это вам ходить на свидание. Это вам производить впечатление. Это вам понимать, нравится этот человек вам или не нравится. Вы имеете право и на то, и на другое. И... Онлайн-знакомство всего лишь форма, а содержанием все-таки их наполняете вы. И если вы считаете, что онлайн-знакомство это несерьезные вещи, не тратьте свое время и время других людей. А если вы считаете, что это ваш шанс и это может... Случится, а я знаю очень много разных историй, когда люди именно там находили свою половинку. Более того, практика показывает и статистика, что большая часть пар встречаются именно на сайте знакомств. Я не видела ни одного человека, который пришел в брачное агентство, не попробовав перед этим какие-либо формы онлайн знакомств. Туда относятся и сайты знакомств, и соцсети, и приложения в социальных сетях, и что-либо еще, вплоть до e рассылок. Поэтому, какая бы форма ни была, содержание этого процесса, оно всецело лежит на вас. А если у вас есть какие-то сложности в данном процессе, добро пожаловать! Внизу под этим видео есть все ссылки для того, чтобы связаться со мной. Спасибо. Счастья, любви и хороших не просто знакомств, а именно отношений, приводящих к созданию семьи. Ведь не зря вы ходите на знакомство. Нет задачи у нас в количестве свиданий, в количестве знакомств. Задача все-таки стоит создание семьи. И если человек не идет в эту задачу, он так и остается в самом начале пути. Знакомство, знакомство, знакомство. Это так утомительно. Любви вам.